Мне бы силы бы, мне бы кроны деревьев обнять, Да в одну босиком пробежаться, Да все листья поднять. Мне бы стихии обернуться, Я бы ведал все тайны людские, Опорой надежной роду бы стал. И все проблемы эти мирские, С махом руки или воли решал, Я бы чтил или леял светлые души, Поставьте меня супротив этой тьме, И бежала бы она от праведной мощи. Если сила была доступна бы мне, Почему я так слаб, предки, ответьте, Может быть потому, что черен душой? Если б сила пришла на рассвете, То не совладал бы сам с собой».